вечер меня зовут лилия я из города Гена. работаю в системе форсаж инфо уже более двух лет и точно могу сказать что эта система очень удобна, просто также эффективно в использовании Мне очень удобно продуктивно и очень эффективно а главное комфортно работать система 90 работы выполняет за вас она дает вам потенциальных кандидатов. Она рассказывает им, показывает нашу продукцию, рассказывает о компании, показывает и рассказывает маркетинг-план. Это позволяет вам, находясь в любой точке мира, работать тогда, когда вам будет удобно. Я очень благодарна случаю, который познакомил меня с системой «Форсаж». Ну и, конечно, с компанией, потому что здесь я нашла коллектив. Здесь есть дружная команда профессионалов, которые всегда поддержат в любом вопросе. Всегда. Обращаюсь я к тем, кто еще в поиске возможностей, к тем, кому надоели долги, надоела суета, надоела безденежье, так скажем, Попробуйте себя. Не упускайте свой шанс. Однажды очень грамотный человек сказал, что шанс можно упустить. Шанс уйдет. Не упустите свой шанс. Мечты сбываются. Пока-пока.